Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца в яркий солнечный цвет с помощью натурального красителя. Процесс очень простой и быстрый. Результат приятно радует глаз. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! В небольшую старенькую кастрюлю высыпаем 30 граммов молотой куркумы. Добавляем чайную ложку соли. 2 столовых ложки 9% уксуса размешиваем и подливаем небольшими порциями воду комнатной температуры когда куркума превратится в однородную кашицу вливаем оставшуюся воду и хорошо перемешиваем общий объем воды 700 миллилитров теперь закладываем в красящий раствор чисто вымытые белые яйца такой же температуры как и вода они должны лежать в кастрюле свободно не касаясь друг друга и быть полностью покрыты жидкостью работать все время нужно в перчатках так как куркума красит все подряд на что попадет дальше накрываем кастрюлю крышкой и отправляем на умеренный огонь ждем пока закипит убавляем огонь до минимального и варим яйца 10 минут за это время их несколько раз переворачиваем чтобы яйца окрашивались равномерно со всех сторон Через 10 минут огонь выключаем, закрываем кастрюлю крышкой и оставляем яйца краситься на 40-60 минут, в зависимости от того, какой интенсивности цвет мы хотим получить. Затем достаем яйца из отвара, опускаем их в холодную воду. Хорошо промываем от крупинок куркумы. И легенько промакиваем бумажными салфетками. Вот и все. Яркие солнечные пасхальные яйца без химических красителей готовы. Для придания блеска и увеличения срока потребления их можно смазать под солнечным маслом.